Здравствуйте, можно у вас за денег? Нет, идите нафиг. А пошла ты, а? Пойду сам, найду денег себе. Стоп, а что если у меня же есть базука? Так, деньги гони быстро. Поняла меня, а? Ой, ой, сейчас гоню. Так, пока ты мне деньги будешь гнать, я тебя сейчас убью. На. Хеп. Так, надо и ворваться так. Отстань. Опа, опа, опа, опа. Спи дальше, спи дальше. Подожди, я так не могу оставить. Это карма, это шедевр. Все, я пошел. Ла-ла-ла-ла-ла. О, сейф. Так, как я его разрушал в прошлый раз. Ага. на на на на на на на на на на на на Где-то должно быть, да, вот оно. Опа, у меня теперь новая пушечка есть. Надо выбираться отсюда. Пум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Так. Надо активировать. Эль Примо. Ой. Так, тут никого нету, отлично. <coughs> так. Ну все, осталось его только разнести. Ай-ай-ай-ай-ай-ай я Натворил, -мо! Офигеть! Тут банк на воздухе стоит. На этом мы сейчас исправим. Ничего ну, так медленно долетите. Даже я могу у вас ответную ракету жуть. Короче, я сам уже сюда вот постреляю. Вы чё, издеваетесь? О, здравствуйте и до свидания уже. Эм, чего? Ну ладно. Так, вы мне сейчас не надеете живого? Ну, на, ну, на, держите, да. Сдохните. Так. Ой.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 Ч-то я разнес весь банк. Точнее, только его верхушку. Бр. Ну надо теперь разносить полностью. Что-то не разносится. Сейчас поможем. Во. Так, иди. Я чуть не отлетел сейчас. Бум. Бум.